Привет, друзья! После Африки я хотел немного отдохнуть, но меня хватило ровно на одну ночь. И сегодня утром я забил себе полностью график, я сегодня работаю. Но не по этому поводу я хочу с вами немножко поговорить. Рома, наш курьер из Озона, все-таки нажал кнопку SOS вчера вечером, он мне позвонил. Я был очень рад его слышать. Ты вообще представляешь себе, что может наступить в твоей жизни день, в который все абсолютно поменяется? Ну, я каждый день жду этого дня. А как ты думаешь, может быть, нужно что-то сделать для этого? Может, просто не ждать, а принять какое-то определенное решение, что все будет по-другому? Нет, ну я не могу так. Я не могу так рассуждать. Это я семейный человек, у меня есть. У меня дети есть, у меня есть обязательства. Давай так договоримся. Я тебе оставлю свой номер телефона. И ты сможешь по нему позвонить только один раз когда ты точно примешь решение, что ты хочешь, чтобы твоя жизнь поменялась. Он мне сказал о том, что ждал, пока я приеду с Африки. Видимо, он принял решение еще раньше. Он сказал о том, что готов нажать эту кнопку, готов, готов менять свою жизнь. И сказал, что хочешь со мной встретиться. Но я ему ни слова не сказал. Я хотел, чтобы этот разговор вы слышали тоже. Попросил его перезвонить сегодня в 2 часа дня. Вот сейчас он должен мне набрать. Время 14.00. Мне просто интересно, почему он решил нажать эту кнопку сос. Хочу, чтобы вы правильно понимали, что я не хочу делать из Рома предпринимателя. Я хочу просто, чтобы Рома ценил свою жизнь, Рома ценил свое время, чтобы он был правильным примером для своих детей. То, что человек считает, что 15 лет на одной должности это круто. То, что... Этот шанс, который, о котором я ему говорил, он его ждет. Это некие убеждения, наверное, 98% нашей страны. Я не знаю, до какого уровня нам с Ромой придется пройти, но я вам скажу так, что я буду только помогать, возможно, подталкивать или подсказывать что-то Роме. Я не буду брать ответственность за его жизнь или давать ему деньги или там еще что-то. Я просто постараюсь сделать так, чтобы Рома правильные решения принял. А будет он их принимать или нет, это зависит уже от него, от его смелости. Алло? Да, Дмитрий, здравствуйте. А, Ром, привет. Как дела твои? Ну да нормально. Я рад был тебя нормально. вчера услышать. Вот. А ты, ты помнишь, да, о чем мы с тобой договаривались? О, да, том, что... о том, что ты позвонишь мне только тогда, когда что? Когда буду уверен, что хочу что-то изменить. А почему ты решил что-то поменять? На тебя как-то наш разговор повлиял или, или что? Что произошло? Ну, действительно, я подумал, что, может быть, немножко подзастрял. И пора как-то улучшить свою жизнь и что-то поменять. Ну, ты действительно этого хочешь? Или просто попробовать? Нет, я хочу. А как отреагировала твоя супруга на нашу с тобой встречу и на тот влог, который вышел у нас? Ну, она, она, конечно, в шоке, но она меня полностью поддерживает. Ты понимаешь, да что, не думаю, что, что смотри, ты, ты понимаешь, что м, любые какие-то изменения или принятие важных решений это всегда, всегда... страх, страдания и муки. Ну то есть это нелегко не сделать, особенно, особенно тебе в твоем возрасте сейчас. То есть тебе нужно будет сильно поменяться, мужик. Ты понимаешь это или нет? Это не фан, не развлечение. Мы сейчас не делаем шоу из этого. На моя конкретная задача, чтобы на твоем примере мы поменяли ми миллионы людей. Ты понимаешь это? Я, конечно, понимаю, но... Конечно, но я же так же еще и понимаю то, что я буду не один, правильно? Я же буду с тобой, у меня будет поддержка, правильно, какая-то и опора. Или я буду делать это все сам? А как ты хочешь? Как хочу. Ром, ты смеешься, потому что тебе смешно или потому что ты волнуешься? Нет, я потому что волнуюсь. Не волнуйся, брат, когда нам лучше встретиться? Мы можем встретиться завтра, чтобы да, не конечно. оттягивать этот разговор? Напиши мне в WhatsApp адрес, как мне добраться до тебя. Договорились? Да, договорились. Все, мужик, готовься, все будет хорошо. Сейчас вы увидите реальную трансформацию, реальный лайв спринт двух-трехмесячный. Я не знаю, сколько нам потребуется для этого времени, но... Ромина жизнь сильно поменяется. Я постараюсь сделать так, чтобы каждый из вас мог это повторить. Поэтому трансформация романа «Курьеры из озон.ру начинается. Погнали. Слушай, Привет, Ром. Привет, Ром. Привет. Что такое? Я не думал, что ты приедешь со съемкой. Страшно, что? Я, я живу с камерами, я, я без них не хожу никуда. Я даже живу без камер. Тебе придется Потом меня... мужик. Не такая квартира, чтобы не снимали, не знаю. А чего у тебя с квартирой? Не, не, ну нормально, конечно, ничего. Ну и все, чего ты паришься. Женя, давай бери одну камеру, вот один микрофон. Привет, Маша, я Дима, очень приятно. Я ваша очень приятно. Это вам. Спасибо большое. У тебя, тебя, тебя что, кошка? Да. Нет Нет? Сыгана у тебя просто всю квартиру убил. Я могу сам, да, зайти туда? <звучит> Вау, привет! Как дела, ребятки? У нас тоже супер Ух ты А это кто? Это Сколько я Сколько тебе? Десять Десять, и мне десять, она на сорок минут старше просто. Блин На сорок минут старше Классная у вас комната А компьютер? Она не нравится Нет, это папа на компьютер А, играете в компьютер? Нет Мне нельзя Мы там задания делаем, а папа чаще всего там играет что себе папа в World of Tanks, что ли, лупишься? Ром. Так, вы кушать идете? Потом. Попозже, да? Ну ладно. Давайте, девчонки, можно ну, вот сделать? Прекрасный ужин. Мам, Я рад попал. тебя видеть, может. Снова. Я честно скажу, я, я думал, что мы с тобой не встретимся. Потому что мне действительно казалось, что э, в нашей стране есть люди, которым действительно ничего не надо. Я сейчас не говорю о каком-то там глобальном предпринимательском пути, но просто э, хочется сказать, что есть просто другая жизнь, и, и она где-то прям вообще мимо тебя, возможно, проходит. А с чего? Надо с чего-то начать, чтобы появилась, что надо жить? Как, как первый, первый шаг – сжечь мосты, в том плане, что тебе надо уволиться с работы. Почему так? Ты мог бы задать мне вопрос, ну, я же могу там работать, параллельно что-то делать. Не работает это. Вот она начинает работать тогда, когда ситуация безвыходная. Ну, то есть, все. У нас есть только прямо. Назад лошадь не ходит. У тебя начнутся в голове процессы абсолютно другие. Это другой уровень ответственности, это другое отношение к тому, что ты будешь делать. Конечно, я тебе не могу там принести и положить деньги на стол. Каждое решение, которое у тебя будет, ты должен его принимать самостоятельно. Я на тебя давить ни в коем случае не буду. То есть это, это не мой метод. Я хочу развиваться. Я честно, я хочу. А, то есть та ситуация, которая сейчас есть, да, вот 15 лет работы курьером, она тебя не устраивает? Правильно? Нет, неправильно. Я не хочу, чтобы так дальше продолжалось. Что я устал и я хочу что-то поменять. Ну, ты об этом думал, ну, например, в последнее время там или последние да, я думал. годы? Я думал. Но я думал и я менял ее. Но я менял ее, опять же, также физическим трудом. То есть больше было физического труда. То есть То ты есть больше я... работал, да? Да, я выходил еще просто на... на подработки, но по большому счету ничего не менялось. Как ты представляешь себе свою, ну, какую-то будущую идеальную жизнь? Да, вот, например, давай представим твой день через три года. Оттолкнись просто от того, о чем ты мечтаешь, о чем ты думаешь, или твой идеальный день. Ну, в общем, просыпаюсь я не в 6.20. Это да. А просыпаюсь <с я где-то часиков в 11. Еще минут 40 лежу. Кайфуешь просто. Да, просто кайф. Потом пью кофе, спортзал. На работу, делать Где, дела. ты, где ты живешь? И отталкивайся от идеальной твоей жизни. Вот как ты хочешь, как ты эту картинку себе можешь нарисовать? Слушай, Дим, я не могу так вот рисовать. Я, я в машине сейчас сказал, что я ну, так далеко не могу думать. В общем, я хочу туда, где тепло, где много солнца. чтобы дети и жена были рядом. Рядом, а не где-то. У тебя машина наверняка есть? Есть. Какая? Ну... Большая. Хорошая машина. 66-й, что ли? А сейчас, кстати, вот я слушаю маяк по утрам и вышла новая... Нет, нет, нет. Ренджер Ровер Викари. Кевари. Кевари. Какой-то новый Ренджер Ровер, и они очень сильно его рекламируют. Вот это классно, да? Очень хороший. Какой цвет? Серебристый. Серебристый, какой салон? Кожаный, не белый. говори «кожаный» слово, потому что там других салонов нет. А, нету, да? Такие машины не могут быть на другом. Белый. Белый, кожаный салон. Да, белый. Хорошо, что ты дальше делаешь? Ты не идешь на работу, наверное, да? То есть у тебя работа, она сама работает. Нет, я иду, конечно. Идешь на работу. Хорошо, чем ты занимаешься? Это же, извините, предпринимателя будем делать. Я не знаю. Нет, не обязательно. Не Но знаю. ты идешь туда, где у тебя что-то есть свое. То есть ты можешь идти туда, можешь не идти, правильно? То есть, если ты в 11 часов просыпаешься, и ты еще 40 минут валяешься и потом идешь да, на спорт, это точно идти? ты не наемный да. сотрудник. Да, да, я не наемный сотрудник, это точно. Что у тебя? У тебя магазинчик, у тебя ресторанчик свой, либо это либо это там строительная компания, если когда строишь дом. Папчик, да? Да, папчик, да. Ты приходишь туда, он как раз в 12 открывается. Да, и иногда могу зайти, поразливать вот людям пивка, пораздавать там еды. Хорошо, мы пришли с тобой в паб, ты его открыл, заходят люди, они тебя узнают. Рома, как дела, как семья, ты говоришь, блин, супер, ребята. Супруга твоя что будет, что сейчас делает? <къех> Дом сидит с детьми, меня ждет. Дом тебя ждет? Да. Она может быть чем-то тоже будет заниматься? Конечно, она может, быть, она может заниматься чем угодно. А как она тебе рассказывала когда-нибудь, чем, чем бы она хотела заниматься? Чем бы она хотела? Нет, не рассказывала. Но она не такая, как я. я ну, мне очень... казалось, она очень активная. Она очень активная. У нас даже конфликты по этому поводу возникают. Она все время меня пыталась вытолкнуть. Вы так ругались несколько раз по этому поводу. На самом деле очень сильно ругались. Ну, у меня, не знаю, не хватало силы какой-то что-то сделать. Ругались почему? Потому что... Было ну, потому что наклевывалось какое-то дело, и вроде все к этому делу уже подходило, чтобы это дело сделать. А в последний обед почему-то... Ты сливался? Да. Не знают почему. А вот. что происходило, вот, когда тебе нужно было принять решение? Но происходило то, что я понимал, то что не все есть для, для положительного продолжения этого решения. Ну а как ты смотришь на людей, которые с нуля абсолютно делают бизнес? Чем, Как ты думаешь, чем они от тебя отличаются? Да, а, ну я, а я таких, у меня нет таких людей. То есть у тебя просто нет примеров в окружении. Ну, таких у меня людей. нет примеров в окружении таких. А, нет, есть. Есть, я вру. Есть мой папа. Ну ты рассказывал о нем. Да, уже. но ему очень тяжело. Особенно, я не знаю, сейчас. Ну как тяжело? Он просто один, у него он следит за этим сам, он торгует сам. Он 7 лет в магазине в Химках, 7 лет сидел, продавал со, с мамой, с бабушкой с моей, со своей матерью товар 7 лет, работая в ноль, не брал специального продавца, чтобы просто работала точка, чтобы он знал, что она выстрелит. Но то, что так долго она будет это делать, он, конечно, не ожидал. Я сейчас понимаю, что на этом у меня нет времени столько ждать, сколько папа. Хотя, может быть, конечно, я не прав. Мы не разобрались, чем вот супруг занимается, вот как бы ты видел ее? Где-то что-то по дому, но целый день она это нет, не делает. Нет, нет, она занимается чем-то, какими-то своими интересными делами. В последнее время не очень хорошо получается продавать на Юле всякие разные штуки. У тебя там, не знаю, три часа дня. Ты со всеми пообщался, все сделал, там. Ну, ты кайфанул, все заказы все разместил, вот, хотя это может там, сделать, например, ну, руководитель какой-то, да, ну, ну, твой исполнительный директор или твой заместитель. Ну а тогда что я буду делать? Зачем мне заместить? Ну смотри, ну, как бы есть человек, который постоянно операционкой какой-то занимается, то есть она, она не интересная, то есть она как бы на, на старте она прикольная, то есть потом она становится неинтересной, это превращается все опять в наемного сотрудника. Бизнес создается для того, чтобы его создать, масштабировать по максимуму самому, и потом выйти из него, то есть выйти в том плане, что ты можешь туда приходить, можешь не приходить, то есть он просто тебе приносит бабла. Твоя жизнь будет выше уровнем, и она будет закрыта полностью, То есть все вопросы будут решены, твоя супруга у нее там карта, еще что-то, она и пользуется спокойно и даже деньги не считает. Понимаешь, что есть жизнь, когда деньги не считаются, то есть ты сколько захотел, столько потратил. Ну, вот я вот потрат... куда ты захотел пойти, туда пошел, Никого куда ты захотел, понимает. полетел. Ну, то есть это полная свобода, абсолютное действие. Внутри тебя огромное количество потенциала. Вот поверь мне. Ты мужик искренний. Это самое главное. В тебе человеческих качеств очень много. И это, это супер преимущество на предпринимательском пути. И супер преимущество. Все человечные люди в предпринимательстве, они всегда добиваются больших результатов то есть я и ты по факту мы с тобой ничем не отличаемся мы с тобой но ну, люди Ну, то есть как бы, у нас нет никаких различий есть просто когда-то я выбрал другой путь это не две реальности это не две не две жизни не две судьбы как многие могут там подумать просто я выбрал когда-то другую жизнь ну, по-другому ты садишься в новый рейндж ровер и куда-то едешь что что ты делаешь поеду домой Понимаешь, домой. Хорошо, да. домой приезжаешь, что будешь делать? Ну все, при, приехал. Сядем поужинаем. Ужин в кругу семьи, в да? В кругу семьи. Значит, мы можем куда-то съездить? Да. Туда, Супруги, где интересно. Или вместе с детьми? Ну, ну, ну, если они захотят, пожалуйста. Но в 13 я думаю, что вряд ли они что-то захотят сделать вечерня, вместе. да? Классно. То хорошо. есть вы там что-нибудь... Посмотрели либо концерт, либо сходили на день рождения еще куда-то, и потом идете кушать, наверное, в ресторан какой-нибудь хороший. Конечно, да, зайдем. Да. Прогуляйтесь немножко там. Вечером? Да, вечером. После Подышать, ресторана. Да. но ну, опять же все вместе, мы можем выйти да, и элементарно пройтись немножечко. Домой вы можете, наверное, приехать, там кино какое-нибудь включить, там давай поваляемся, давай посмотрим. Бассейн искупаемся. Бассейн искупаемся, офигенно. И супруга тоже приходит наверное, с наверное свинцом и говорит, может к тебе, да? Да. Ты говоришь, нет, поплавать. нет, я один буду это делать. Да. Как тебе этот день? Незабываемый. Мне кажется, это офигенно. Я теперь буду об этом делать каждый день. Ты будешь потом вспоминать этот разговор и просто смеяться, улыбаться не знаю, рассказывать ему их эту ситуацию своим детям. А они будут гордиться тобой. Давай, бери бумагу и листок, а я пойду пообщаюсь с Машей. Включат да. там мы с тобой потом. Просто здесь не год этот Не-не-не, мы... можно на кухне? Нет, тут вообще плохо. Нет, ну, тут здесь нормально. Мне плохо. Мне нравится, молодой. Ну, вообще позорно, позорно. Нет. Я не могу. Сидите. <смех> здесь некрасиво. А можно хотя бы, когда на пони вот этого Да, конечно, Чтобы пожалуйста. Присаживай. Я тоже не ожидал, что я встречу Рома, понимаешь? Я тоже не ожидал. что Этот человек сам появился в моей жизни. Я не могу сейчас взять и откреститься от этого. И сказать, что типа ничего не произошло. Ты понимаешь, что тот день в этой машине, он не должен был произойти. Ты понимаешь, что он тогда не должен был сесть в эту машину. Все было договорено, что я сам сажусь в эту машину, со мной садится Джонни, мой оператор, мы с ним вместе едем и все делаем. И мне отказывают со всех сторон, говорят, только может водитель, иначе это, короче, небезопасно. Ты понимаешь, что, но все может измениться. Ты понимаешь, что... Э мы взяли за это ответственность свою, но и вы тоже должны взять ее на себя. Потому что мы строим что-то одно, какое-то будущее классное, вместе. Давай это сделаем, как ты думаешь? Как ты вообще отреагировал на то, как после этого дня вообще? Рома пришел, что-то тебе рассказал, ну, то есть до выхода блога? Конечно. Ну, как это было? Ну, он не понимал, с кем он ездит, пока не вышел эфир. Вот, ну, говорит, какой-то мальчишка. Молодой, да? <laughs> вот, да? Ну, он всегда о людях нормально отзывается, поэтому особо негатива никакого не было. Но он тебе что-то в деталях рассказал или нет? То есть этого разговора как бы и не было. Что-то изменилось вообще после нашей встречи? И, и, менялось постепенно. То есть у него загорелись глаза, это было видно, то есть было видно, то что что-то ну, щелкнуло, что-то сломалось и что-то изменилось. То есть это заметно было. Вот, тогда я начала действовать. Сказал, что да, наверное. Ну, нужно, нужно позвонить, да? Угу. А он спрашивал тебя, нужно звонить или нет? Да, он спрашивал меня каждый день. До последнего дня. Серьезно? А ну, о чем он говорил? Какие минусы, плюсы он что-то вообще... Неизвестности да? упомянул. Но да? он привык э, к постоянству некому. Да? Но ну, скажи честно, вообще как ты относилась к тому, что Роум 15 лет работает на этой должности? Плохо. Плохо, правда? Да. Ты ему говорила об этом? Да. А что ты ему говорила? То, что пора уже двигаться вперед, учитывая то, что у него есть возможности. Я имею в виду руки и голову. То есть, если он за что-то брался, там, неважно, до конца дело доводил. Поэтому я понимаю то, что если он за что-то возьмется, если вот он дойдет до этого и возьмется, он это сделает. Ну, какие-то семейные планы, что-то там на 5-10 лет вперед что-то планировали, или как бы все вот как есть, ну, просто работайте, делайте что-то. Никаких планов, одним днем. Одним днем, да? Скажи, о каком ты мужчине мечтала? Ну вот, как ты себе его представляла? Ты, ты, ты девушка очень, очень красивая и, ну, как бы, ты наверняка думала о том, что мужчина какой-то будет. Ну, я не думала о мужчине с чемоданом денег, да. то есть мне это не интересно было. Потому что у меня тоже папа рано погиб, и нас воспитывала мама, и воспитывала серьезно. То есть мы сами за себя могли всегда постоять и сами готовы были зарабатывать деньги. Вот, а мне понравился человек за то, что он чистый, с огромным сердцем и так далее и тому Всегда таким был, да? Да. А где вы познакомились? Друзья познакомили. Ты до сих пор в него веришь? Конечно. Вот, я почему-то думал, что ты прям, прям, прям огонь. И это так и получилось, это круто. Мне нравится, что ты поддержала его. За это тебе огромный респект. Вообще прям респект. Я не могла сделать иначе. Какие у вас планы? Не от того, не от той ситуации, которая сейчас у тебя. Ну, например, там на три года вперед. Ну, конечно же, в Москве. Угу. Неважно, где. Дети учатся, им комфортно, репетиторы. Путешествия, чтобы нам были возможности путешествовать. Столько, Хочешь сколько путешествовать? Хотим. Но мы путешествуем, но не столько, сколько хотим. К сожалению. А куда бы ты мечтала полететь? на лыжах кататься на лыжах да, да. сколько раз в год путешествует с детьми без детей идеально. как угодно да идеально вообще прям на полную катушку вот прям ну три раза ты считаешь что на полную катушку Давай, вот прям, прям вот оторвись от реальности, от того, что сейчас происходит, давай просто представим... Ну, чтобы тоже. не сойти с ума от счастья, трижды в год вполне достаточно. Три, три, три раза в год. Ну вот мы и познакомились с, с женой Ромой. Вот мы у них дома. Я, на самом деле, очень рад, что Рома нажал эту кнопку. И я, честно говоря, в шоке от него. Он молодец большой. И так или иначе, он меня вообще не знает. Он вообще ничего обо мне не знает. И он принимает такие решения. И он понимает, что это решение он принимает сам. То есть, по факту, я же не гарантия, да? То есть, как бы, я вроде как есть, но я абсолютно посторонний человек, который может также слиться на определенном этапе. Но он все равно это делает, и он молодец, он настоящий мужчина, и он завтра понесет в компанию заявление на увольнение, и мы будем что-то делать. Самое классное, что он раскрылся и смог свою жизнь рассказать через три года. Он вытащил это изнутри, он ниоткуда не прочитал, не увидел ни на какой картинке. Это где-то внутри, в подсознании эта картинка у него была. И он взял ее просто разложил. Надо ну, это классно. Сделайте то же самое, ребят. Кто хочет проходить эту трансформацию, обязательно повторяйте. Повторяйте все, что мы будем делать. Но пока рано, наверное, какие-то выводы делать, поэтому посмотрим. Поставьте лайк обязательно и отправьте это видео десятерым друзьям, в которых есть Рома. Это будет очень полезно. Пока. Где бумажка? А, Ты думаешь, я забыл про тебя? Давай неси. О, Ромка звонит. Прошу уволить меня по собственному желанию, 6.12.2007. Первый шаг сделан, и мне очень нравится, что он произошел так быстро. Потому что я думал, что придется немного помучиться. Я люблю тебя, брат. Класс. Че, фоточку сделаем, Да. Еп! Yeah. Yep. Ну, вот такой вот выпуск у нас получается. Я не знаю, чем это все закончится и как это будет продолжаться, но я уже уверен в том, что в трансформаторе происходит какая-то революция. Мы все меньше и меньше планируем, все больше получается как-то само. Мы показываем реальную жизнь, реальных людей, с реальными историями, с реальными кейсами, но то, что происходит сейчас с Ромой, я не мог себе даже представить, что такое возможно. Я был неправ. Я думал, что есть люди в нашей стране, которые вообще не готовы никак менять свою жизнь. Оказывается, что это не так. Я помогу Роме, но я буду помогать ему только советами. Я хочу, чтобы в следующих выпусках вы наблюдали за тем, как будет становиться Рома. Я не буду давить, я буду действовать только исходя из того, насколько человек готов двигаться дальше, исходя из его мечты. Не знаю, будет это папа или это будет какой-то другой бизнес. Что будет, я еще пока не знаю. Но самое главное, это не то, что Рома станет предпринимателем. Рома станет счастливым человеком, постоянно развивающимся, свободным и настоящим мужчиной.